Эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. А ну, давайте все-таки попытаемся разобраться, что за реформы а, будут происходить в России или предложены а, национальным лидерам России. Угу. Ну, а, давайте я начну с небольшой, как бы, истории, экскурса в историю. А, дело в том, что в, если я ошибаюсь, в 1993 году Ельцин дал задание значит, комитету по созданию Конституции, как бы переписать Конституцию, потому что последняя была советская, надо было писать новую. И Конституция эта писалась, там, я этим занимался Алексеев, Собчак, еще несколько человек, писалось, как... Ну, я бы сказал так, республиканская, то есть в каком-то смысле похожая на американскую. Собчак вообще, так сказать, очень ему нравилось м -м, порядки и строение всего так сказать в Америке. Он там был большим, он очень любил там Мартина Лютера Кинга, скажем так сказать, JFK, то есть Джона Федерал и там и тому подобное. И а, он тянул в эту сторону, Алексеев тоже был не против. И а, Они даже привлекли а, такую добровольную организацию американскую, а, которая по-моему она называлась ну что-то типа юристы без границ скажем так да которая давала им советы связанные с опытом уже значит у нас конституция была принята довольно давно там так сказать больше порядка там сколько там 150 200 лет там и какие-то опыты уже есть они подавали опыт того как на это реагируют как на это как улучшить то как улучшить это и по отзывам так сказать тех людей которые были в этом кругу или близки к этому кругу, получился интересный документ, который помогал создать федеративную, как бы, сказать, по принципу, американскую ассоциацию из ряда бывших республик, областей там и тому подобное, то есть субъектов федерации, с тем, чтобы на территории каждой были, как в Америке, свои какие-то права, свои законы, и были общие федеральные, чтобы федералы не могли взять и задавить а, сказать, любую республику или любого человека. В общем, как бы баланс власти, который очень хорошо и красиво прописан в американской конституции, они пытались ввести туда. А, значит, по окончании двух с половиной летней работы над вот этой конституцией, это серьезное очень дело, конституция, надо продумывать любое слово, которое там, как оно может отразиться на других вещах, сравнивать, так сказать, там, разговаривать с экспертами и тому подобное. В общем, два с половиной года... Через два с половиной года было созвано совещание как бы, сказать, из 800 экспертов. Я, кстати, не помню, они собрались все в Москве и другим образом общались. И все они давали какие-то свои предложения. И в финале вот эти вот 800 человек плюс группа, которая писала Конституцию приняли какие-то. Вы себе представляете, что как надо все до последнего слова, что называется, подчистить, продумать и прочее, чтобы 800 человек с разных взглядов, разных возрастов, разных воспитаний и тому подобное согласились, что вот это хорошо. Значит, после этого вы проголосовали, приняли и передали это Ельцину. А Филантову, потому что он был руководителем сказать, службы этого самого аппарата, ельцинского аппарата, на то, чтобы выставлять этот документ на всеобщее всенародное голосование. Соответственно, народ знал, что вот эта группа это делала, знали основные положения, знали, что там написано. Ельцин взял, просмотрел такую институцию, она мне понравилась. Он в нескольких местах подчеркал, переписал, Переделал это из федеральной в абсолютно унитарное государство. Ни у кого больше других прав нет, кроме аку-центра. Никаких прав ни на что жаловаться никто не может, потому что центр все определяет. А вычеркнул любые сопротивления своему режиму. Теперь, значит, что происходит? Для того, чтобы обмануть народ и для того, чтобы не было волны у журналистов по этому поводу, значит, перепечатывается текст под, так сказать, полностью, ну, там, так сказать, с теми, неважные вещи не были внесены. А, значит, были внесены, так сказать, очень важные, короткие, но важные исправления. А перепечатывается текст, а берется восемь человек, значит, которые там почему-то кто-то юрист, кто-то, кто-то еще, которые подписывают на Титову и блесте, что вообще никаких, они проверили до последней запятой, нет ни одной, так сказать, запятой, или исправление разницы между тем, что, вот, значит, что проголосовал народ, и вот этим текстом, который сейчас набело перепечатан, наверху подписывается филатов, и, сказать, это закладывается, что называется, в коробочку, и дальше народ голосует. Народ проголосовал за А, а получил даже не Б. Он получил, по-моему, так сказать, уже, это сказать, М. Вот. А через два года было интервью с представителем суда, Конституционного суда Зорькиным, а у которого журналист осмелился спросить, скажите, пожалуйста, а не было ли каких-то, по слухам, были какие-то отклонения, какие-то изменения от того, что вы значит, вам первый раз подали, как утвержденный вариант а, комиссии, и второе, то, что уже потом так сказать, пошло. Он сказал, да, были. Какие были изменения? Ну, мелочи, сказал он. Они практически ничего не меняли. Значит, практически ничего не меняли, как можно было. Взять и что-то поменять, запятую одну поменять, без того, чтобы комиссия снова не посмотрела. Знаете, как Петр Первый там написал, так сказать, казнить нельзя помиловать без запятой. Да? Казнить запятая нельзя помиловать или казнить нельзя помиловать. Да? Прямо противоположный смысл. Вот даже когда запятая одна, она может весь смысл изменить. А там были какие-то незначительные изменения, которые... То есть нам признались, что нам... нам Сказать, миру признали, что в России подложная, обманная конституция. Но эта конституция все-таки была каким-то образом огранич ограничена чем-то. Например, там было написано, что президент имеет право два срока подряд сидеть значит, в, в этом самом. Он имеет право два срока подряд сидеть. Это не значит, что он имеет право сидеть третий срок, не подряд. Но когда у тебя запятая неизвестно куда поставлена, то может оказаться... Как доказывали, так сказать, господа путинцы, что вот если он просидел два срока, а потом один срок просидел кто-то другой, а потом дальше он снова может садиться на два срока. То есть, особенно, если это будет сидеть его человек, который не рыпнется, не, не прыгнется, не будет ничего делать, а будет просто ждать, когда, значит, Вовка вернется обратно. Все это знали. Мы знаем о том, что президент Соединенных Штатов Америки Обама наклонился во время встречи с президентом России Медведевым и сказал, передай, пожалуйста, Володе, что после того, как у меня, так сказать, меня переизберут на второй срок, я буду значительно более мягок с Россией, чем то, что вот я сейчас говорю значит, на своих выступлениях. То есть он тоже знал, что Медведев никакого отношения к власти не имеет, а просто он есть дуплов, в которое можно заложить записочку для Вовки. Значит, перевезут дупло, дупло в Россию, Вовка выйдет, записочку прочтет, скажет, а, ну понятно, значит, да, очень хорошо. Значит, он уже сидит значит, два срока, плюс один промежуточный, понятно, что он там сидел, да, и еще два срока. В 1924 году значит, должен а, Путин а, уходить. А уходить не хочется, потому что по целому ряду причин. Во-первых, кто-то придет, кто может поймать за ребро и заставить отдавать деньги. Ну, не народу, конечно, а другим бандитам. А, или кто-то там, кто сделает еще какие-то там, получив полноту власти, не будет себя вести так, как Путину хотелось. Например, там, я не знаю, там, Ксения Собчак станет президентом, вдруг решит отстить Путину за то, что папа умер при странных обстоятельствах после визита Путина. Да? Бог его знает. Поэтому, конечно, мы все ждали того, что а, где-то вот среди в 2020 -го года, как раз вот сейчас, почему 2020, я сейчас объясню через секунду, будут происходить какие-то махинации Кремлем, и либо будет образовано новое государство, там, Союз России, Белоруссии, Крыма, двух оттяпанных, значит, областей у Грузии, одной оттяпанной Приднестровью у области у э, Молдавии, и объявлено, что это вот союз нерушимый, который будет совершенно потрясающий и великолепный, и во главе его станет Путин. А ему передадут туда наверх всю поводу власти, практически ничего не оставят президенту России. на президента России будет там избран кто-нибудь, который будет называться, так сказать, там Говорящая голова. Да? Вот. Но так как батька Лукашенко дважды уже соскакивал с крючка и явно не хочет умереть случайно значит, вечером от, сказать, от болезни, которой у него никогда не было, то а, пошел вариант «Б». И вариант «Б» называется переделать российскую власть таким образом, чтобы Путин мог править вечно и де-факто сделать его там называйте, царем, шахом, там императором, первым секретарем, неважно кем. Важно то, что они сейчас... То, что происходило уже де-факто, они сейчас закрепляют де-юре, то, что называется, и а, организовывают новый абсолютно неконституционный орган под названием Совет-Совет-Совет страны, совет, что, госсовет он называется, да? а, значит, во главе которого будет стоять Путин, в этот, этот госсовет будет иметь абсолютно полную полноту власти, точно так же, как вот, в варианте с Белоруссии, там с Крымом объединения. Да? А президенту с него снимают очень много прав и обязанностей, и ставят, то есть обязанности оставляют, права снимают, да? а, став, поставят кого-то на президента, будет кто-то премьер, значит, ослабленный президент, ослабленный премьер, а за будет дергать председатель вот этого, значит, Госсовета, который будет Владимир Владимирович Путин, и там уже не написано, какой срок. Теперь для того, чтобы все это сделать законным, ну, скажем, с точки зрения, ну, там, допустим, там, Запада какого-нибудь там, да, вот, то просто, значит, переделывается Конституция абсолютно неконституционным способом. Точно так же, когда первый раз Путин Скать, решил ее переделать и из двух сроков получить так сказать, два, потом перерыв, потом еще два. Сейчас она переписывается, так сказать, переделывается еще один раз в интерпретации. А интерпретации. По нынешней конституции никто не может обратиться в Верховный суд с требованием так, отменить это или что-то с запросом. Потому что значит, граждане не могут обращаться, могут обращаться только определенные органы. во главе этих органов там, Верховный совет, там, Дума там, и тому подобное, правительство. Значит, никто из них обращаться не собирается, потому что все это группа Путина. И Зачем обращаться против самих себя? Потому что мы уже знаем, что Зорикин, да, кстати, его тоже собираются поменять. А по крайней мере, сказать, там сделать объединить вроде бы Конституционный суд с Верховным и выкинуть Зорикина и поставить кого-то другого. А, он не то ляпнул, вот когда, когда во время этого интервью, о котором я только что рассказывал. Значит, а, теперь имеется узурпатор как угодно, да, там фашистский диктатор, там красный кхмер, там кто угодно, который будет стоять во главе этого образования под названием, так сказать, ну там русская, так сказать, федерация, как это, черт, федерация, да, не федерация, ни у кого нет прав, ни губернаторов присылают и начальников КГБ тоже и там ФСБ сейчас тоже присылают, представитель президента правит практически, а не те, кто на местах, а, поэтому это не федерация, это просто монархия. У которой теперь будет что официальный монарх, он просто будет называться, как я уже сказал, не ханом, не шахом, ни, там кем-то еще, он будет называться председателем госсовета, как когда-то был первый секретарь, генеральный секретарь КПСС. Вот все изменения. А по сути ничего не поменяется, даже я думаю, успокоится немножко, потому что те, кто нервничал, а что же будет в 2024 году, знают, ничего в 2024 году не будет. Никакого Путина, ни окута, к Путина плевали они все. Главное, чтобы их не тронули, да? Они знают, что их, так сказать, группировки или группировка, так сказать, бандитов, которые стоят во главе этой страны, ее грабят они могут спокойно продолжать грабить все, что надо, пока не будет народного возмущения, которое они постараются потопить в крови. Но я думаю, что Россия не Иран, не Египет, не, не Румыния, даже, так сказать, не Италия, а, даже не Пуэрто-Рико, в котором вышел миллион человек из трех с половиной миллионов населения, миллион человек протестовать против губернатора, и он в этот же день вынужден был уйти. Значит, в России этого, скорее всего, не произойдет, и только ну, там, так сказать, действительно, радиация не будет на глазах убивать детей. Радиация же убивает детей, но она медленно это делает, поэтому все к этому уже привыкли. А на 700% выросло в Питере раковые заболевания у детей от радиации. Просто так, чтобы вы понимали, что все действительно происходит. Питер – это единственный город, который дал эти сведения. Бум! Сведения эти закрылись сразу же после этого. Вот, собственно, что и происходит. Э, голодные будут, все-таки, я думаю, не будет. У них хватит э, денег для того, чтобы завозить, э, я не знаю, там, дешевую колбасу, переработанную с э, картоном и, и хлеб, да, так сказать, низкого качества, плюс водку а Население выбирает, выбирает на полмиллиона человек каждый год. Если бы э, не приток узбеков, там, и других, так сказать, людей из этих среднеазиатских, мусульманских республик, и нерождаемость в них то он бы на на миллион по всяким данным, так сказать, в России живет уже не 146 миллионов человек Российской Федерации, а меньше 100 миллионов, из которых там меньше 70% то, что этническое русское население. Страна выбирает, страна перестраивается на рельсы узурпации власти, фашистской диктатуры, называется как угодно. Но народу, какую то часть народа, это будет даже нравиться, потому что они все время надеялись не на то, что будет какая-то свобода там, или экономическая или политическая, а на то, что будет хороший царь. Вот они считают Путина хорошим царем, и кстати, с этим ощущением они будут пить водку и умирать. Все, все остальное будет точно так же. А поправьте меня, если ошибаюсь. По-моему, в Китае такая структура есть, госсовет, председатель госсовета. Э, ну, чуть-чуть не совсем. Значит, э, в, в разница экономическая. То есть, может быть, и есть председатель госсовета, но там чуть-чуть другое. Там разрешено делать бизнес. Пока ты не лезешь в экономику и платишь свои там 20-30%, не помню, там сколько они платят, а государству все, делай бизнес какой угодно. В России, да, а чиновникам, которые взрываются и воруют, они стреляют, просто стреляют, расстреливаются. А в России дело совершенно по-другому построено, это бандитская власть, которая, если ты не воруешь, тебя выкидывают, наоборот, из власти, потому что, значит, нахрен ты нужен, там если ты не делишься, правильно? Ты должен найти способ начать воровать и делиться. А что ты для этого делаешь? Неважно до тех пор, пока ты делишься. Кроме того нашли способ в России, как обворовывать страну по большому, так сказать, по большому, потому что в госпредприятия становятся все больше и больше, и они, это основное, что идет на экспорт. Госпредприятия, которыми номинально владеет так сказать, вся страна, на самом деле владеет кучей людей, которые ими командуют. Потому что никто же их не проверяет, на суд на них никто подать не может, и никто кроме пахана не может их сбросить. Ну только единственное может быть какие-то там внутри, как они говорят, башни, да, внутри баша то есть внутрикладовые какие-то там борьба там сливы и тому подобное вот и все так что нет это не китай у китая все-таки а, почестнее это будет это просто мафия о как то есть понятно ну и там кроме давайте наверное попробуем принять звонки что-то послушаем что думают наши радиослушатели добрый день пожалуйста в эфире господин Майнштейн, добрый день с вами спорить не буду ваше мнение это ваше мнение я только, прежде чем задам вопросы, хотел вам э, сказать, что э, за неделю, когда мы отдыхали друг от друга, появилась еще одна статья, э, уже в германской прессе, в газете Handelsblatt. И там тоже пишут, хватит, это антироссийская пропаганда, ничего в мире без России не делается. А теперь вопросы. Вы в прошлой передаче сказали, что э, никто в Россию не хочет ехать, особенно мы американцы. Возможно, вы и правы. Скажите мне тогда, пожалуйста, э, а почему туда едет Меркель или почему туда едет э, ливийские враждующие фракции? Да что там Ливия? Туда вся Африка недавно приехала. Не к нам, а к ним. Это первый вопрос. А второй вопрос. Вы не знаете, какова роль э, нефти и газа, например, в экономике Норвегии? Я вам помогу. 52%. И они это у них точно кончается. Скажите, а они тоже сгинут, как вы это предрекаете России или как-то выживут? А, Сереж, вы отвечать, да? Да, пожалуйста. Да, пожалуйста, да. Ага. Ну, хорошо. Вы хотите участвовать в этой беседе, вы хотите повесить трубку и, и слушать? Давайте теперь вы ответите на вопрос. Человек задал свои вопросы и ждет. Да, да Значит, что такое едет Меркель, я не очень понимаю, потому что я сказал, что в Америку каждый год пытаются попасть 2 миллиона человек, приблизительно миллион законно и миллион незаконно. Это цифры не мои, это цифры мирового так сказать, это цифры ООН насчет перемещенных лиц. Я не заметил того давления, такого же давления на Россию. Меркель может и хочет переехать в Россию, но, честно говоря, я не слышал об этом, это первое. Это было бы самоубийством, если бы она такое заявила. И, а, значит, если бы это заявил любой другой ну, скажем, руководитель европейского государства, то он бы на завтра вынужден был бы уйти в отставку. Другое дело, что они, падлы, продались, возможно, так сказать, России. Может быть, они имеют такие планы туда переехать, но это вообще никакого отношения не имеет к тому, что огромное количество иммигрантов со всего мира пытаются попасть в Америку, и причем из развитых стран, а в Россию пытаются попасть в основном люди из, ну, скажем, так сказать, достаточно отсталых стран, в которых три копейки, которые они заработают в России, будет больше, чем то, что они заработают у себя. Я, честно говоря, не видел массовой миграции из Европы в Россию, не видел массовой миграции из Южной Кореи и, и Японии в Россию, не видел массовой иммиграции из Австралии в Россию. В то время как у нас огромное количество людей из Британии там, и тому подобное стоят в очереди и ждут, когда их э, разрешат. Это ответ на первый вопрос. Поэтому он, с моей точки зрения, абсолютно абсурдный. А, ну, так сказать, мягко говоря, не очень умный. А ну, за счет Норвегии, роль нефти и газа. Да, правильно, так сказать, Норвегия построила свой так называемый социализм на том, что а, они добывают нефть. А, значит, вы говорите 60%, я вам искренне верю, потому что я так себе представлял, что больше половины их дохода должно быть. Значит, что норвежцы сделали, в отличие от венецуэльцев, от русских, от, от африканцев, там от американцев, саудоафриканцев, саудар, саудовских арабов там, и тому подобное. А, значит, Норвегия сказала, мы... Так сказать, честные северные ребята, У нас маленькая страна, мы друг друга знаем, мы не хотим друг друга там подставлять и прочее, это наше общее, давайте все это делить. Значит, и они начали э, доход, я не знаю, насколько честно делить, но начали делить, так сказать, население, скажем, получает от этого бесплатные детские сады, бесплатные школы, э, бесплатную медицину, бесплатное то, бесплатное все, э, подарки, там, так сказать, к свадьбам, подарки к рождению детей, там и далее. Что привело норвежское общество в состояние дикого застоя? Дикого застоя. И если сейчас действительно, как вы говорите, а как вот, Звалище нам сказал, у них кончаются эти запасы, я, кстати, просто не читал по этому поводу, Я меня не очень интересовала, я знаю, так сказать, ситуацию там в общих словах. Значит, если у них кончаются запасы, то их, их ждет кошмарный удар. Они уже отучились быть креативными, они отучились платить сами за, за так сказать, нарабатывать на пенсию, или, ну, они разучились сами платить... Вот за детские сады и тому подобное, они привыкли, что большая мама или там тетя или там, так сказать, брат-брат, как его называйте, как угодно, старший, да, их за ручку, и они сосут молочко, которое им дают. Они потеряли сопротивляемость. Таким образом, обычно исчезали страны, исчезали континенты населенные, потому что они становились от чего-то очень зависимыми. Значит, я думаю, что мама по этому поводу вымерли. Вот, теперь насчет России без нефти и газа, или там, так сказать, участия России во всем мире, во всех делах. Я, так сказать, искренне рад, что вы любите свою, как я понимаю, бывшую родину, потому что вы, если я правильно понимаю, живете в Америке, почему-то, кстати, да, в плохой Америке, да, могли бы жить в хорошей России. Вы, конечно, придумаете, я имею в виду, сказать, человек, который звонил, что вас дети перевезли против вашего желания, что у вас там что-то еще было, выхода не было, а так бы вы поехали в любой момент. Все это неправда, все это самообман. Значит, если вы живете здесь, вы живете здесь, значит, вы этого хотите, вы взрослый человек. Значит, вам здесь лучше, чем там. А я не хочу сказать, что в России ужасно жить. В России тем людям, которые присосались к трубе, или присосались к тем людям, которые присосались к трубе, жить очень хорошо. Более того, их так вылизывают все места на их теле. Вот я помню, я приходил в в ресторан в России и гнулись передо мной официанты, потому что, значит, вот ресторан был там по 150 долларов блюда. Они гнулись, они, они, они бегали, они одышали, они... а так, такого здесь просто не найдешь никогда в жизни. Значит, в бане тебя будут парить, девочек приведут там, так сказать, если мужского пола, а если женского, то спросят, не нужно ли чего, то сказать, девочек или мальчиков. Там для тех людей, у которых есть деньги, потрясающая жизнь, правда? Надо очень следить за тем, чтобы твои деньги не понадобились кому-то, у кого есть сила. Потому что либо тебя хлопнут, либо просто придут и скажут, так вот это сегодняшнее ведение не твое, давай быстро переписывай. А нет, так сказать, стреляем в колено или выкидываем твоего сына с 12 этажа. Поверьте, я не просто так то говорю: у меня есть знакомые, которым и в колено стреляли, и знакомые, которые выкидывали сына с 12 этажа. А потом позвонили и сказали: если завтра не подпишешь, то выкинем у второго сына. Вот. Так вот, значит, жизнь там ничем не напоминает американскую, она потрясающая, она жизнь опричников, с одной стороны, которых кормят пояс, чтобы они били других, она сытых близких, которые, так сказать, конечно, боятся, что завтра, но они поэтому всякими способами выслуживаются, посылают наверх деньги, делают различного рода махинации для того, чтобы получить достаточное количество налички, чтобы передавать ее наверх, все знают, куда она идет. И третье, абсолютно охреневшего, задуренного, забитого населения этой страны, кое, с моей точки зрения, уже давно не 146 миллионов, а где-то до 100 миллионов человек. И, так сказать, деревни вымершие, Сибирь, в которой практически никто не живет, а Урал в кошмарном состоянии, ничего не производит страна. Что это за страна, в которой даже 100 миллионов человек живет, которые ничего не производит? которых там... Да годовой оборот составляет вот столько же, сколько у Греции, я не знаю сколько, да? может чуть больше, чем у Греции. Вот, вот весь мой ответ. Дай Бог вам здоровья, поезжайте жить в России, живите там, если у вас есть деньги, вам жить там будет прекрасно, если у вас нет денег, то, ну что делать, сказать, нет денег, будете питаться так, чтобы умереть 56 лет. Вы никогда не, не встречали статистику, не слышали, не видели, до скольки живет мужчина в среднем в России, и до скольки, скажем, тот же мужчина живет во Франции, в Америке, в Японии и тому подобное. Вот, все, больше ничего. Мы продолжим а, а, обмен мнениями сразу после короткой рекламной паузы. Возвращаемся в программу Голос здравого смысла Леон Майнштейн. Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. И давайте попробуем принять звонки. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Леон, вот вы сказали, что значит Путину самое главное, чтобы с ним вот все, весь остальной этот все остальное окружение, которое ворует, чтобы с ним делилось, а все остальное неважно. А чем же отличается наша родная демократическая партия здесь от них? Мне кажется, в общем-то, ничем не отличается по-серьезному. В свое время, значит, Клинтон была а, а, в России у Путина. После этого она продала наши урановые стратегическое а, стратегический урановый запас. А, Появился у нее, значит, там а, несколько а, сотен миллионов а, в ее фонде после этого, через третьи лица, но практически из России. и... и ее замечательный муж получил, значит, там тысячи, десятки тысяч за, за свои лекции, если я помню точно. Короче говоря, сейчас Барак Хусейн Обама купил себе недавно сравнительно дом за десятки миллионов, а в свое время он за полтора миллиона не мог он здесь себе купить. Это было не так давно, десять лет, ну не десять лет назад, пятнадцать лет назад. То есть они, естественно, делились с ним, и все эти Байдены и все прочее. Поэтому, как вы считаете, похоже или не похоже? Спасибо большое. Ну, поначалу, поначалу вашего вопроса я никак не ожидал, что вы, что называется, свернете в эту сторону. Это было очень неожиданно, поэтому я рассмеялся. А, да, конечно, похоже. Есть и различия. Различие заключается в том, что, скажем, там в России изменение Конституции можно делать просто по приказу начальника. У нас-то не проедет. А там можно делать совершенно спокойно массовые убийства. У нас-то не проканает. Пока что не проканает. А, ну и, скажем... Воровство в России является ну, как бы предметом гордости, а здесь все-таки пытаются это каким-то образом скрывать и подкладывать какие-то там бумажки. Да? А все остальное, конечно, похоже. Дело в том, что человек, вообще человек, как принцип, да, он хочет делать себе хорошо. А, это не означает, что он при этом хочет делать другим плохо. У него другая задача. У него, так сказать, задача сделать себе хорошо. Да? А, когда есть выбор сделать мне хорошо или, или не знаю, там, так сказать, совершенно или кому-то другому, или да, так сказать, вот какого ребенка вы броситесь спасать, своего, так сказать упавшего налево от лодки, или чужого, который направо от лодки упал, естественно, броситесь за своим. Значит, в России, в Советском Союзе еще говорили, что если ты не украл на работе, ты украл у семьи. Значит, человек, человек злой, плохой там, и тому подобное. А совсем не идеалистически потрясающе хорошие. Он просто хочет себе всегда. Маленький ребенок тянет игрушку к себе. Да? Он плевал на то, что другим тоже хочется в это играть. Он по этому поводу не думает. Если даже думает, ему наплевать на это. Ну значит, Что я этим всем хочу сказать. Что когда создана система, которая поощряет хорошее поведение, хорошее с точки зрения, так сказать, не мешает другому жить, а и наказывает плохое поведение... Как была, так сказать, в свое время организована, может, не, со, не, не точно, не совершенно, там прочее, да, но умно очень потрясающе организована система нашими отцами-основателями Америки, которая, которая работала. И поэтому был такой, так сказать, невероятный взрыв. Говорит, о, они там наивные были, идиоты, страна не пугных дураков. Не страна не пугных дураков, они не воровали, потому что это невыгодно было воровать. Значит, опять, я, конечно, всегда есть всякие исключения там, и тому подобное. Всегда есть бандиты, всегда есть попытки нарушить закон, но это нарушить закон. А демократическая партия, не только демократическая партия, республиканцы тоже за 200 лет значительно поменяли и конституцию, и упростили каким образом им управлять этой страной. Потому что ну, ведь надо же это сделать, это так сложно, давайте это, сказать, и что-то меняют. А специально Конституция была написана таким образом, что любые изменения безумно сложно сделать, даже когда очень хочется. Так вот, медленно-медленно-медленно-медленно бюрократия вместе с выборными лицами, вместе с теми, кто лоббировал там, с деньгами и тому подобное, начали нашу демократию менять, республику менять и превратили ее в некую, скажем так сказать, ну, смесь между свободным рынком и социализмом. А поэтому, поэтому такое огромное количество все больше и больше и больше становится, что своему там кому-то дать заказ, то есть иными словами за то, что он тебе что-то сделал или делает, а ты распоряжаешься общественными деньгами, то есть то самое, в чем сейчас Трампа пытаются обвинить, совершенно, так сказать, с моей точки зрения не имея никакой базы для этого. Вот, но это стало нормой в Америке. Пока еще не массовое убийство, пока еще не воровство, которым гордятся, а пока еще пока кумовство. Вот. А значит, Россия далеко пошла за Но в России никогда не было, как в Европе, ну, скажем так, сказать, периода, когда когда происходило вот возрождение, да, периода какой-то вот такой вот enlightening, то, что это по-английски называется. А в, в России было до 1961 -го года, 861-го рабство. А в Америке в этот же год закончили строительство великого совершенно моста из Бруклина в Манхэтт. Вы понимаете, да? Что в это время в России было рабство, Лапти, а в Америке, значит, страна другая. В России все настолько, если не воруют, значит их выгоняют просто с работы мест, Потому что нахрен они там не нужны, не ворующие. Поэтому с одной стороны мы все больше и больше похожи на Россию, но с другой стороны Россия тоже идет вперед. И уже есть просто место, где удобно воровать, становится местом, где воровство введено в закон. Вот как сейчас предлагает Путин. И быстро-быстро-быстро через Дубу, через то, через все проводится с какими-то опросами. Абсолютно неконституционно, абсолютно незаконно переделывает под себя, под монархию страну. И все. Больше ничего, никогда, ну за исключением вот кошмарного народного возмущения. Это не изменит. Как 300 лет там стояли эти самые Романовы, так не знаю, так сказать, будут ли Путины или будут ли Шмутины. Но 300 лет 500-800 будет стоять страна, в которой, которой значит, вот три слоя людей. Один это рабы, второй это опричники, а третий это цари. У нас все-таки пока еще не так и честно говоря, она шло в ту сторону, но с приходом Трампа появился Какая-то надежда. Если он пойдет на второй срок, эта надежда укрепится. Если удастся еще после него протащить кого-то, кто будет продолжать эту линию, то, может быть, по крайней мере, на одно следующее поколение мы избежали вот этого сползвания в социализм, а потом сползания в фашизм. Давайте примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. здравствуйте. Кремлевский идеологический специал здесь Ему бы к нам надо измораде позвонить, таких, как он, у нас как сладкое подает на десерт ненавистников Америки. А, Леон, скажите, пожалуйста, вот мы находимся в преддверии встречи Натаньягу и э, нашего президента Трампа. Чего мы должны ожидать от этого соглашения и как это отразится на, на Израиль, потому что все предыдущие соглашения оканчивались очень плачевно для Израиля. Спасибо. В отличие от всех предыдущих президентов, которые приезжали для того, чтобы либо подружески, либо не подружески потребовать концессии, отдайте территории, за это получите мир. Территория отдавалась, мир не получался. Трамп едет с моей точки зрения прямо по расположенным предложениям. Трамп, если я правильно понимаю, собирается сказать, что иудея Самария является неотъемлемой частью Израиля. И что все, кто говорит иначе, пошли отсюда подальше. Вот. что э, Голланды мы уже признали, Иерусалим мы де факто признали столицей, правильно переведя туда э, посольство наше. Значит, остается Иудея Самария и все. До свидания, кстати, знаете, что все кончилось. Но просто с точки зрения американо-израильских отношений с нашей точки зрения Израиль это то, что Израиль, а те, кто пытаются оторвать от него кусок, так же неправильно действуют, как те, которые пытаются оторвать кусок от Украины. И следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Господин Майнштейн, снова я. Я, честно говоря, всегда восхищался вашей компетентностью. А продолжительность жизни при Путине с 68 повысилась до 74 лет. Я извиняюсь, конечно. Я восхищался вашей компетентностью, запятая, но означает, что человек, человек позвонил, сказать, вот раньше ты был умный, а сейчас ты совсем дурак, и вообще я тебя очень не уважаю. Значит, при Путине не повысилось до 74 -х. Проверяйте любые цифры, которые дают CIA и ОООН, а не Госстат России. Чего они там пишут? Мне совершенно Я все равно. Я никогда одно. не читал Потому, что ни про ни ООН. Ни Ничего не про это стать. не писали. Алло. Говори, Алло. Вы в эфире говорите. Да. Э, дальше. Действительно, вы... К Южную Корею, в Японию никто не едет. А к нам едут кто? Примитивы. Без образования и без специальностей. И с этим Трамп борется. А умные люди к нам почему-то не едут. Они хорошо устраиваются у себя. Объясните мне это. Давайте. Значит, я извиняюсь, конечно. Ну, вы опять либо вы не знаете, делая вид, что знаете. Либо вы специально факты какие-то искажаете. Значит, к нам пытаются попасть со всего мира огромное количество людей. Общая сложность этих людей, 2 миллиона человек в год, это проверенные цифры, пытаются попасть к нам законно и незаконно вместе, комбинация, комбинация законно и незаконно. Те, кто пытаются попасть Зачем к нам незапонно, в пытаться, это люди, его и так которые... Сереж, выключи человека, потому что он не мешает разговаривать. Он задал вопрос, теперь он получает ответ. Все. Договорились? Да. Вот. Если хочешь, еще какой-то вопрос, ну пусть позвонит или в письменном виде задаст. А, значит, а, миллион человек приблизительно, которые пытаются к нам попасть незаконно, это люди, которым очень плохо жить где-то рядом с нами. То есть они живут либо в Бексе, либо в Гондурасе, либо в Венесуэле, где-то еще. И они все. я очень хорошо их понимаю. Другое дело, что я, кого я пускаю в свой дом, кого не пускаю, должно быть моим делом. Если я кого-то жалею и пускаю, то одно, а жалею не пускаю, это другое. Но это мое право. Так вот, это вот тот самый первый миллион, на человек, который звонил сюда, я никогда не когда представился, сказал. А кремлевский десант, как <свят> его определили. Вот. А, вторая часть – это люди, которые а, значит, подают заявление с просьбой переехать сюда, любым способом. И вот это люди, которые едут из европейских стран. Из Японии, из Южной Кореи а, достаточно большое количество пытается перебежать или переехать каким-то образом к нам попасть из Китая, не знаю, как их, так сказать, характеризовать. Ну, в общем, обычно это ремесленники, они там сидят по месяцам в закрытом помещении контейнера и ждут, когда, так сказать, извиняюсь, писают, какают там все вместе в одну бочку. А, значит... Едется на огромное количество людей. А мы не можем, к сожалению, по целому ряду причин, потому что в основном Конгресс не принял закон, принимать тех людей, которых мы хотим. Поэтому объяснить, почему мы не, к нам не едут умные, а едут дураки, я не могу, потому что это, это неправда. Знаете, можно сказать, вы хотите потерять свою левую руку, или чтобы вам отрезали вашу правую ногу. Ответ такой, я не хочу выбирать. Я не хочу ничего из того, что вы предложили. Так вот, в ответе, человек, который в, за вопросе человека, который позвонил, уже звучал обман. Поэтому не очень понимаю, зачем на это отвечать, если это изначально обман. Окей, даже не буду ничего добавлять, хотя действительно две копейки буквально. Ну да, знаете, он даже не тролль, он просто такой напыщенный, начитанный образование скажем так, если он начитанный. Давайте тогда примем следующий звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Леон, вы знаете, я слушала Портникова, анализ э, изменений в России. Ну, в принципе, анализ совпадает с тем, что говорите вы. Но самое страшное, что он начал говорить о том, что ожидает Украину, это то, что еще до 2024 года Путин завоюет Белоруссию. Ну, Белоруссию там особо завоевать нечего. И Россия, и, так сказать, к 2024 году исполнит все свои мечты о создании исторической России, или как-то там он еще это называет. Вот то есть, как бы Украину ждет полномасштабная война еще до 2024 года. Вот как вы считаете, это действительно так? Или все-таки он просто, ну, как бы учитывает самый неблагоприятный вариант? Спасибо большое. Я извиняюсь, вопрос. Кого вы слушали? Портников. Виталий Портников, он часто на «Свободе» а, выступает. Виталий Портников, да. Я, я, я послушал, что с другой чек я поэтому удивился. А, не, не, я не знаю, откуда. Ведь, ну, мы все, на самом деле... Э, Берем просто из головы, сопоставляем какие-то факты, придумываем. Некоторые делают это для того, чтобы патировать публику, что им слушали, так сказать, и подписывались, там и тому подобное. Другие действительно честно пытаются думать. А поэтому я не могу вам предсказать, ни вам, ни ему, никому другому, что будет происходить. По логике, а, значит, с, конечно, идея а, скажем, российской верхушки – это снова объединить в какой-то союз а, вот, так сказать, три, три республики, три страны со, с более-менее славянским населением. Да? Украину, там, Белоруссию и Россию. А, это сразу же делает государство, так сказать, мощное государство, опять с 200 миллионов человек, там, тому подобное. А Теперь а, насчет того, что Путин будет воевать с Украиной, если Америка будет поддерживать Украину, я не знаю. Я думаю, что что может произойти, это что Россия попробует на примере какой-нибудь из прибалтийских республик туда залезть какие-то там бунты русских убивают там русскоязычных там что-нибудь еще какой-нибудь комитет солдатских там отцов обращается к путину со слезливой просьбой помогите иначе нас всех вырежут там туда-сюда а путин будет смотреть как на это реагирует европа и НАТО, и будет ли она реагировать резко и так сказать передвижением войск и, так сказать, или он там, допустим, зайдет куда-то там недалеко и будет проверять, как на это реагируют слова, только будут, как обычно это делал, скажем, Обама. Или это будут какие-то действия, которые более решительные президенты делали. И если у него проканает в каком-то другом месте, вот я просто предположил, что это, что это, скажем, Рига может оказаться, да, Латвия, то тогда, может быть, он полезет в украинскую историю. А... Я понимаю, что он уже уговорил а, европейцев, чтобы они не обращали на все это внимание, но все-таки Америку он в этом не уговорил, а единственный серьезный игрок так сказать, на белом свете сегодня – это все-таки Америка. А, может ли он что-то такое сделать? Да. Если Трампа не выберут, а выберут кого-то другого… То вот в тот самый момент, когда этот другой, скажем так сказать, он в январе скажет, так айду, да, клянусь и тому подобное, то на следующий день, или там 1 февраля следующего года, может начаться полномасштабное наступление на Украину, потому что, так сказать, американцы в состоянии вот такого, так сказать, этого самого. Но другого варианта, я честно говоря, не вижу. Я не вижу, что вот при, при, при том, что есть Трамп, будет какое-то наступление идти, захваты и тому подобное. Ну, просто представить себе не могу. 847-400-5200, телефон нашей студии, еще есть буквально пару минут времени. Если есть вопросы, пожалуйста, добрый день, вы в эфире. Добрый день, Леон, у меня такой вопрос. Вот несколько лет назад, когда Джозеф Байден был, был вайс-президент, значит погибла группа морских котиков, которые убили Бен Ладена. И тогда сказали, что их они были засекречены, и их раз, э, пребывание разгласил именно Байден. И вообще, шито ничего никаких претензий к нему по этому вопросу нет. Можете что-нибудь сказать по этому вопросу? Вы знаете, я думаю, что не все так просто... Потому что если бы это так было, в те времена он еще не собирался баллотироваться, его, так сказать так, не муссировали, про всякие другие люди были, так что демпартия не защищала его грудью. И за такое, я думаю, что журналисты все-таки разорвали бы его на части. Ну, я подозреваю, что это не совсем так. Хотя, честно говоря, ну, просто не могу ответить. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Ой, вы знаете, я перешел на ваше радио и такой довольный, что потерял Дэвидсон. Ну, сейчас я смотрю, появились эти путиноиды у вас на, на радио. Ой, не портите свое радио. Ну, их переубедить нельзя. Он сегодня задавал такой вопрос, на который ему не ответили. А он, а он, а он задал... Вы знаете, с вашего позволения вот это я, вопрос, а, я, думал, на это. я а я так ну. за то, чтобы такие люди звонили, потому что иногда вот их звонками они дают возможность в ответ на что-то, чего ты даже не придумал бы, да, объяснить что-то людям, что они, может быть, не понимают. Отвечаю-то я не ему конкретно. Понятно, да? Я отвечаю вот за вопрос, я отвечаю людям, слушателям, потом зрителям, которые будут смотреть на YouTube. Кстати, заходите на YouTube э, на «Народную на волну» и, и смотрите тоже, и рекомендуйте, пересылайте своим друзьям в других местах. А объясняйте какие-то вещи или рассказывайте какие-то вещи, давать какие-то факты, которые мне бы в голову не пришло рассказать. Потому что я даже не представлялся, что можно вот так думать. Так что нет, я, я не за то, чтобы не пускать, я за то, чтобы пускать. Леон, огромное спасибо. У нас еще есть вопросы, но, к сожалению, времени больше не остается, посему будем закругляться. Еще раз огромное спасибо, как всегда, очень интересно, познавательно и эмоционально. И до встречи до в следующий раз. Спасибо вам.